Сегодня у нас Максим Чумак в гостях. Доктор Максим Чумак – это один из немногих русскоговорящих, и, по-моему, я в Майами других русскоговорящих людей не знаю, кто бы так профессионально знал все о пересадке волос. Максим Чумак, руководитель клиники по пересадке волос, Максим Медикал. Я приветствую вас, доктор, здравствуйте и доброго вечера. Добрый вечер, всех с праздником наступающим с вас также с праздником. Я надеюсь, что сегодня, особенно те, кто услышит наш эфир и, и сможет к вам позвонить, получит какой нибудь дополнительную скидку. Очень и, я и, выпрашиваю эфир можно наших... не только услышать, а еще можно увидеть, дорогие друзья. Подсоединяйтесь на Facebook, на страницу Дениса Клачихина или страницы Дан Фельдман. Вы можете увидеть нашу студию в прямом эфире. В течение всего эфира нашей беседы я буду повторять несколько раз номер телефона Максим Медикал, где вы можете узнать все подробные информацию о пересадке волос. Ну и сайт Bring back Hair. Очень просто запомнить это. Bring Back Hair или позвоните по телефону 954-945-2909. Я убежден, что после того, как а, мы пообщаемся, у вас не останется сомнений, если у вас есть проблема с волосами, а, чтобы вы могли обратиться и бесплатно проконсультироваться в Максим Медикал. Я приветствую вас, спасибо, что в этот праздничный вечер вы все-таки пришли к нам. А, настолько у вас а, занятой график, я уже месяц пытался к вам как-то а, дозвониться и пригласить вас, но вот только в предпраздничные дни, ну, наверное... Потому что операционные на праздники, да, вот вы смогли выбрать время к нам прийти. А что действительно, я смотрю, у вас такая большая занятость. Действительно сейчас огромное количество людей, страдающих от облысения. Вот, вот, вот как вам не позвонишь, вы постоянно заняты, вы на операции. А, да, особенно у мужчин, эта тема достаточно актуальна, и э, э, из того, что мы видим, наверное, большая часть мужчин какую-то испытывает э, потерю волос. Это чаще всего начинается в районе 20, и э, это становится большей проблемой к 40. Так, а, ну я знаю людей, которые после 30 только вдруг обнаруживают, что у них начинают редеть волосы, и проблема наступает. А, это, это, это неизбежно? Потому что, вы знаете, вот говорят, вот а, там: О, вот мой дедушка был лысым, ну, в общем-то, и мне то же самое грозит, люди уже в панике еще волосы не начали выпадать. Я верю в некие эзотерические знания, которые, в общем, привлекают это все дело. Это генетически, или это в результате, я не знаю, неправильного питания, неправильного образа жизни? А, к сожалению, чаще всего это генетическая проблема, которую очень тяжело исправить. И э... Это происходит у мужчин из-за ДХТ гормона, который называется дегидроксид и, и, к сожалению, мы так генетически запрограммированы, что волосы на фронтальной части головы, они вот как раз очень поддаются влиянию этого плохого гормона ДХТ. А вот, ну смотрите, вот, а вот почему женщинам так везет? Ведь они творят такое с волосами, да? Это постоянные кипятильники, это постоянные утюги, это постоянная покраска, отбеливание, милирование. И тем не менее, вот у женщин достаточно густые волосы. Или к вам женщины тоже обращаются, у которых есть такие проблемы? Почему у них, если они возникают, почему они возникают у них? Чаще всего у женщин другая э, проблема возникает. У них называется э, traction аллопища. Это чаще всего возникает, когда они любят собирать свои волосы в хвостик. Ага. И поэтому э, вот первая э, часть э, линии волос она может быть потеряна. Э, у женщин чаще всего тесто... уровень тестостерона где-то в 10 раз ниже, угу. э, чем а, у по мужчин. Этой причине. По этой причине э, вот именно то, что называется male pattern boldness или мужская э, типа блысения, женщин э, не так частью присущен. Вы знаете, я ну так по, по нарастающей усложняю свои вопросы, которые я вам задаю. Вот И мы к тяжелой артиллерии придем совсем скоро, то есть к вашему оборудованию. Я был вашей операционной. Я был в операционной у Максима. Зачем? И э, «Посмотри на мой голову, <смех> <смех> и ты поймешь, зачем я там был. Чай приходил пить к доктору». <смех> вот. А вот поход сказал, «А вы не хотели бы вот что-то у вас с волосы?» <смех> Так часто не падают. Ну ты мог сказать, я их в гардеробе оставил. <смех> <смех> тут, тут, тут. Кстати, доктор, вы знаете, я встречал, спасибо Данте, вот эта шутка, у меня вопрос созрел такой. У меня приятель есть, который пользуется париками. То есть там из натуральных волос ему что-то приклеивают, потом он месяцами это ходит. Не вредно ли это для, скажем, когда над тем месяцами приклеена какая-то какая штука на твоей голове? Она же, наверное, провоцирует выпадение и тех волос, которые уже у тебя есть? Я думаю, что, наверняка, никаких хороших последствий это не вызывает, угу. так как закупорются все поры и, естественно... Не э... дышит кожа тогда. Да. Скажите, сейчас очень модно, особенно на Фейсбуке, а вы знаете, что когда мы в Google заходим, то, то что мы ищем, потом нам в Google это выдает и на Фейсбуке и так далее. И вот я искал в свое время средства, чтобы сохранить свои волосы, и теперь мне постоянно компьютер выдает вот эти средства <laughs> по лечению волос, и, и предлагают и шампуни, которые делают твою прическу шелковистой и локоны твои кудрящимися, и миноксидил от 5% и до 15% в аптеке, который якобы восстанавливает волосы. Вот. Проясните ситуацию по поводу восстановления волос или ее, так сказать, поддержания просто в достаточной форме? Ну, к сожалению, чаще всего возникает так, что обещаний можно давать много, но на самом деле очень мало продуктов, которые действительно эти обещания выполняют. Чаще всего шампуни и различные другие методы, как миноксидил, различные концентрации, они могут поддерживать ваши волосы, которые у вас есть, но, э, скажем, создать что-то из ничего, это невозможно. Это, это не, э, не magic, и в данном случае это не работает. То есть в каких-то ситуациях это может быть как-то отдалить э, полное, э, полное обусение. А да. вот то, что уже, уже, уже заснули те луковицы, их уже не разбудить с помощью этих препаратов? Э, те, которые заснули, они полностью атрофировались, их практически не существует. То есть эти препараты могут немножко увеличить вашу густоту волос, и клинически мы видим, может быть, 10-15%, но ни в коем мере это не восстановит. Хорошо, вот вы говорите, вот они обещают и не делают. Хорошо, что Максим Мерикл, клиника по пересадке волос, обещает своему пациенту, который к нему придет? Мы обещаем, что после нашего лечение у вас будут волосы которые останутся на всю вашу жизнь То есть, эм, у на, наша э, клиника была первой в броуэрд каунти которая именно использует э, э, робота для выполнения процедуры uh -huh. который э, это, скажем это эволюция в любых э, э, э, Эволюция в области в медицинской области новых технологий по пересадке волос. Ага. Именно так, то есть сейчас идет тенденция применять робота. Это не заменяет хирурга, но это изменяет весь процесс операционный. То есть у нас сейчас роботы применяются на операциях на сердце, простата, практически любые брюшные операции. Они они могут исполнить роботами сейчас. Мы достигли того уровня, что мы можем выполнять трансплантацию волос практически 70% за счет технологии Хорошо. Вот, это, вот эта новая технология вашего робота, чем она отличается от той технологии, которую вот еще несколько лет назад использовали, люди уже воспользовались? Это была пересадка волос предыдущей, и вот это новое да. ваше поколение, новое поколение. То есть у вас последняя технология, которая существует только на рынке, да? Именно так. А именно вот так. чем она отличается от того, что было? Это единственная технология в мире, которая использует робота, для всех стадий операций. Если немножко взглянуть mm -hmm. в историю, первые попытки использовать робота э, э, э, э, пересадки Пересадка волос, робот. uh -huh. они осуществлялись в Японии э, в, в начале 50-х годов. Естественно, эстетически это смотрелось ужасно, то есть люди брали огромные э, по, по 2 сантиметра э, кусочки вырезали сзади, это, uh -huh. и человек выглядел как решето. Эстетически это был полностью полный дизастер, и это долго не прожило. То есть я еще занимался в Израиле э, пересадкой волос, это назывался strip метод который мы, мы брали э, такие полоски волос сзади головы, ага. разделяли их на маленькие э, кусочки, потом это пересаживалось, естественно, оставался шрам сзади. И это выглядит ненатурально. То есть есть еще много клиник, приблизительно 50% сейчас трансплантологии волос, до сих пор выполняется этим методом. Эстетически это очень далек от от идеала, и э, с, с, с болью, э, шрам большой сзади э, и долгий… Э... – Но еще удлиняется процесс операции, потому Абсолютно. что ты проводишь… А сколько времени вот от прихода к вашу клинику и ухода после операции занимает? А, – Дело в том, ну, что… – В зависимости, понятно, да. от вашего состояния вашей головы, но если, как это считается в скверфитах, в чем, в чем а. это, в юнитах? Well, мы, мы, э... Мы делаем снимки, и робот делает, называется, дигитальная карта головы, и мы точно знаем, какое количество имплантантов нам потребуется. И длина операции зависит от того, какого количества нам нужно пересадить. Если мы говорим от двух до трех тысяч, то это... Приблизительно 7-8 часов. Ну, сейчас меня зрители смотрят на, на, на, на Фейсбуке, меня видят. Э, в общем-то, да, э, вот скажем, с, сколько тысяч мне сейчас не в долларах, я говорю, а вот этих самых э, нужно пересадить мне и сколько на это под, потратится времени. Э, мы скажем, у Дениса достаточно запущенный случай. Спасибо. А, вы развеселили моего коллегу. Вот это тот самый триумфальный его момент он всего бак, эфира. Он да. пока что еще не очень был активен. Да, да, да. Ну, ему-то еще пару лет до моего состояния. Не да ладно. Так. Может, Боже, и поэтому, <со> да. Вот эту запущенную форму. Да? То есть она все равно. То есть, исправить можно? И, и вот из шелковистую э, голову мою можно будет увидеть, если а, я посещу вашу клинику. Ну, скажем, лет на 20 мы тебя можем омолодить. Окей. Okay. Вот, и... это, вот это. А, простите, только на голове? <сёк> да. Скажите. То, то есть... <сёк> ну, мы начинаем <сёк> с головы. <сёк> то есть, шелковистость в моей прически гарантируется, да? Конечно. Конечно. То есть, все зависит от того, если есть волосы, которые можно пересадить. Из того, что я вижу, у тебя достаточно хороший запас. А то есть, мы можем э, взять около трех тысяч имплантантов, да, и как и раз э, стратегически их разместить в нужные места. И... и они будут, да, они будут шелковистыми то есть, И они... То есть я, я, так, вопрос такой то есть И люди, которые меня не знали до этого Никогда даже не узнают, что в принципе у меня были проблемы с волосами Да, это будет шелковистая обыкновенная прическа Как у, у, у обыкновенно среднестатистического мужчины Это не произойдет сегодня на ну, завтра Ну да да, да, да, да, это я же понимаю а, Но одна из э, прелестей этих операций Что волосы будут начать, э, начинать расти э, постепенно То есть э, люди, которые э, вас не знают угу они ничего не заметят, то есть через 6 месяцев у вас постепенно будет восстановиться полностью густота волос, и вы будете выглядеть именно так. Смотрите, у нас вот на фейсбуке вот комментарии у нас написали, доктор, какие витамины порекомендуете пить мужчинам и женщинам для того, чтобы поддерживать волосы в хорошем состоянии или наоборот поддерживать слабые волосы? витамины они имеют только косвенное участие скажем uh -huh. есть есть определенные витамины которые например биотин, витамин С. есть еще группа b комплекс которые могут помогать есть препараты для мужчин которые кстати FDA и и пруфт и они используются именно для поддержания волос один из препаратов называется Пропища или Финэстерайт. Он был э, в использовании, э, если я не ошибаюсь, около 10 лет. И э, снова, э, он помогает сохранить то, что у вас есть. Но он ни в коем случае не восстанавливает ваши волосы. А для женщин есть другие препараты, которые, э, то, что называется off-label. Один из этих, э, это э, э, то, что называется Potassium Спирин Диуретик. И он помогает. Ну, снова, для того, чтобы понять именно, что для вас будет работать, вы можете прийти на консультацию, которая совершенно бесплатна. И есть либо медикаментозные, мы можем сделать анализы крови, мы можем сделать биопсию и определить. То есть у женщин есть другие кондиции, которые могут вызывать какую-то потерю волос, например, алопища ариата. У меня два вопроса осталось задать вам. Ну, перед этим хочу телефон объявить. друзьям запишите телефон Максим Медикал. Вы можете обратиться сюда и пройти бесплатное обследование. 954-945-2909, 954-945-2909 или зайдите на сайт bringbackhair.com. Ну, и я повторю телефон, когда мы попрощаемся. Ну, еще один вопрос. Гарантия. Какова гарантия того, что люди... Уйдут от вас и будут довольны результатом. В нашей клинике мы гарантируем каждую процедуру, каждую каждый процедуру. волосок, который мы пересаживаем. Каждый, э, э, мы делали э, много операций и для женщин, и для мужчин с очень хорошими результатами. Снова я, конечно, не могу гарантировать ваше поведение. То есть, если человек э, ага. э, сделал операцию, и потом решает пойти и то, что называется, иметь too much fun с, э, с, с какими-то неположенными вещами, например, наркотиками. Использование наркотиков, то есть... Да, ви, да, видимо, давайте та? вот здесь поподробнее. Там, видимо, тебя это так, понятно, так. я могу привести несколько примеров. То есть у меня был пациент, который, например, прошел операцию и потом решил кататься на лыжах. То есть я ему сказал, что ни в коем случае это делать нельзя, через три дня после операции. И как? Ветром сдуло, что я не понимаю. Ну... После моего настоятельного рекомендации он все-таки изменил мнение. А в таких случаях я не могу гарантировать, что произойдет. Нельзя на холод волосы, то есть, или что? Нет, дело в том, что если вы надеваете шлем, и вы спускаетесь по горе и падаете куда-то, то сами понимаете, что будет. Ну и, следующий, и еще один вопрос, очень важный для всех, я, я убежден, ну, огромное количество людей сейчас страдающие этой проблемой, и э, для людей, возможно, это может быть недоступная процедура. Вот насколько доступна это э, нашим, нашему комьюнити? Эм, цена будет, конечно, э, варьироваться от количества пересаженных волос. Да, у нас есть э, программа. Но чем больше, тем, тем дешевле, правильно? Так что работает у вас такая система? У Нет? нас работает, а -а -а. то есть мы можем немножко э, опустить цену по, э, за каждый имплант, но, естественно, угу. это будет дороже. Но дело в том, что это один раз инвестмент, э, то есть вы инвестируете в свою будущее на много-много лет. То, То есть, есть, Денис, ты можешь уйти туда просто в рабство. Нет, у меня, видишь, все-таки можно еще... А существует какая-то система финансирования, тоже можно будет профинансировать? Да, у нас есть две программы, которые мы сейчас используем, которые может финансировать в таком же принципе, как финансировать машину. Mm -hmm. вы, э, и э, они очень, э, то, что, извините, я использую э, reasonable, то есть э, в плане того, к, э, вам не нужен очень высокий кредит score э, для того, чтобы получить эту программу, и вы практически на 6-7 на лет вы можете профинансировать операцию. Отлично, это хорошая идея Вот видишь, наши в рабство задаваться фильма не нужно да. Здорово Ну и я хотел бы, друзья, вас пригласить Я очень верю, что вы еще придете к нам в студию Потому что столько вопросов Видите, мы даже вышли за хронометраж Ну как бы рассчитаны на этот сегмент Я сейчас номер телефона Вот страховки покрывают ли Да, вот спрашивают нас на фейсбуке Ну ответьте на этот вопрос Страховки Страховки покрывают тесты если у вас нет страховки, у нас есть возможность сделать гораздо дешевле, чем вы могли бы это у любого врача, то есть мы говорим а, а тесты надо проходить, какие-то тесты, да? А, э, в зависимости от э, вида облысения, а это может потребоваться. Но мы можем, э, мы можем предоставить в районе 100 долларов, мы можем протестировать практически все. Ага, все. Я надеюсь, что вы получили ответ, уважаемые слушатели. У меня За еще один вопрос маленький. Скажите, пожалуйста, вот вы можете вернуть волосы, а если кто-то хочет наоборот избавиться от волоса, можете помочь? А, пока так мы... То есть, в идеале могли бы кому-то помочь избавиться и пересадить, кому у кого не хватает. Но, к сожалению, да. Вы же не знаете, откуда избавиться, с какого места. Ну вот о новых технологиях по пересадке волос, то есть о существующих методиках, в том числе мы продолжим нашу беседу, когда вы к нам придете еще раз. Я сейчас обращаюсь и к зрителям на Фейсбуке, к радиослушателям. Запишите номер телефона, обратитесь в Максим Медикал, вам обязательно помогут. Вы можете туда прийти, вас никто ни к чему не будет обязывать и доктор уделит именно вам столько времени, сколько это необходимо. Если вы еще передадите привет от Miami FM, то к вам дополнительно окажут еще несколько минут. Я очень на это надеюсь. И запишите номер телефона, друзья мои. Обратитесь, если вас беспокоит эта проблема. 954-945-2909. Еще раз номер телефона. 954-945-2909. Или просто зайдите на сайт bringbackhair.com. Com. Bring back here dot com и э, получите всю необходимую информацию вплоть до телефона и я надеюсь, что если вдруг вы не записались вы, вы сейчас за рулем, я понимаю отправляетесь на праздничные э, ужины то вы можете всегда об обратиться к нам на радио мы с удовольствием поделимся всей информацией которую обладаем э, доктор, спасибо вам большое я благодарю вас за то, что вы сегодня вместе с нами и спасибо, что вы делаете нас счастливее и наши лысые головы более волосатые Спасибо, спасибо вам